привет! сегодня видео у нас необычного формата непривычного это просто обращение как бы сообщение как называйте как хотите и сегодня у нас будет такое обращение по поводу комментариев и во вакине тоже будет по этому поводу ну, поэтому подписывайся на канал чтобы ничего не пускать а мы начинаем Наверняка вы читали комментарии, может, я не знаю, просто. Наверняка вы читали комментарии, вы добавлялись ко мне в друзья Вавакин. все было хорошо. И тут в один прекрасный день, в последний день лета, да, вы же... я увидела такую картину. Выложила я эту картину, естественно, себе в Инстаграм. Кто-то мне давал советы, кто-то назыв... говорил, что у меня голос как у девятилетки. Серьезно? Мне просто слов нет. И кто-то, под, например, под видео, где я рассказывала про обман, там одна девочка написала, что у а меня на 25 кава-коинс, и что? Я бы хотела услышать наподобие, ну, давай, не расстраивайся, все хорошо будет. А в ответ я получаю вот это. А меня на 25к, и что? Спасибо этой девочке. Вот. Ну, и крайне я расстроена. И в не меня оскорбляли. Мне приходили... Просто прилетала куча таких сообщений. Я не знаю, что с вами сделалось, но вы не подумайте, что я просто как-то оскорбляла вас, обижаю. Нет, не обижайтесь. Просто я я адекватный человек, то есть я не Ава-красотка, которая наорала на всех, и она за это получает просмотры. Нет. Ну, как бы все. Ну и сначала поздравляю всех с началом учебного года. Надеюсь, что вам будет хорошо в этом учебном году. Мне плохо. Вот, и если вы хотите знать, сколько мне лет на самом деле. Да, мне одиннадцать. Я иду в шестой класс, да. А кто-то написал, голос как у девятилетки, серьезно? Просто у меня слов нету. И я всех друзей удалила по этой причине, потому что мне прилетали такие сообщения, и я боюсь, что мне кто-то так такие сообщения писать будет. Собственно, вот. И половина моих друзей, половина... Они подписались на канал. Спасибо вам большое. Кстати, нас уже 110 человек. Огромное вам спасибо. Но, э, типа, был комментарий еще. Я, типа, пришла за подробностями. Я не понимаю, где они. Я ей этой девочке написала, ответила, что это видео, которое я сейчас снимаю, выйдет. Только на канале. Оно только выйдет. И у меня уже получается 12 заявок обратно из друзей. 12 уже обратно. Вы серьезно? Не надо ко мне добавляться. Я в дальнейшем просто не буду принимать вас. И просто буду игнорировать. Извините, пожалуйста, но вот так уж получилось. И это мой личный аккаунт. И другой аккаунт я завела. Чтобы... Как-то... Ну, чтобы принимать к вас, короче, там, друзья. При... Добавляйтесь, пожалуйста, туда. Не надо ко мне сейчас. Не надо ко мне добавляться. Я сбросила код друга, теперь вы ко мне не добавитесь. Ну, ник... Ник как бы можно по нику найти, но он какой-то такой сложный. Я выкладывала видео, но я могу в дальнейшем просто взять и поменять хэштег, да? Поэтому вот. Ну и все, собственно говоря. Кстати, ну про школу я сказала, про комментарии я тоже сказала. Как бы все. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы меня услышали, поняли и по графику видео. Видео будет выходить один раз в неделю это выходной день. Не суббота, а воскресенье, потому что в субботу я еще учусь, поэтому.. Как-то так. Видео будет выходить в воскресенье. В, ти в ти... Короче. Я не знаю, в какое время оно конкретно будет выходить, но вы просто знаете, что просто воскресенье, потому что у меня времени нету, и я все реже-реже буду заходить в Авакин. И я в дальнейшем, может, даже не увижу ваших заявок, и как бы они просто будут торчать, да, пока вы просто сами не, от... не... отклоните вот. Ну и как бы все, поздравляю с началом всех учебного года, поэтому вот. Но для меня это самый ужасный день в году, потому что, ну блин, лето так быстро полетело, я в шоке просто. Я надеюсь, что вы меня поняли, услышали. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки. So.